Мужики, привет, это я, Лысый человек. Для начала я вам респектну, реально, огромнейшее и огромнейшее, преогромнейшее спасибо. Я сейчас открываю аналитику видео и вижу цифры, которыми вы меня реально поразили. На прошлой зарубе сайтов, она вышла 3 марта, то есть вчера, я не знаю, когда выйдет этот ролик, мы набрали там 22 тысячи просмотров и почти 3 тысячи лайков. Я просил полтора. мы набрали 3 тысячи лайков. Я реально не ожидал, что так будет, там был кейс батл против кейс фурила. Огромное вам за это спасибо. Если мы набрали на том ролике 3 тысячи лайков за сутки я что при полторашке, да, если будет полторы тысячи лайков, мы продолжим снимать. В этот раз я попрошу вас набрать 2000 лайков. Условия все те же, не будет двух 2000 лайков, не будет продолжения, поэтому все зависит от тебя. Я знаю, ты можешь поддержать этот ролик. Тем более, спонсоров никаких у него нет. Деньги уходят из моего кармана, поэтому не будет 2000 лайков, не будет продолжения. Но есть сейчас шанс, что я уеду отдыхать, поэтому как приеду и увижу 2к лайков, мы снимаем следующую часть. Поэтому ребят, 2000 лайков. По поводу битвы сайтов. Вы сейчас видите перед вами таблицу, Результат, который мы уже получили И мне в комментариях предложили очень классную идею Сейчас перед вами опять таблица И вы видите в, в левом столбике Сайты, которые сражались В первом туре, в следующем столбике Сайты, которые прошли во второй тур И каждый тур будет делаться x 2 по депу, то есть будет интересней Первый тур мы депали по 5000 Следующий тур по 10 тысяч рублей То есть второй тур и следующий Заключительный третий, там по либо заключительный Он я не помню, либо нет, по-моему третий Это еще не заключительный, да, третий это нифига не заключительный он будет на 30 тысяч, и заключительный будет на 60 тысяч рублей. То есть там за ролик мы зафигачим 120 тысяч рублей. Это будет безумно интересно, поэтому лайки. Если я до этого снимал топ всех сайтов, то эта рубрика заслуживает внимания. Короче, не будем долгое начало делать, оно реально получилось долго. Спасибо, кто эту идею предложил. Но по депам, надеюсь, дойдем до 60 тысяч, но это будет больше полтинников в конечном туре точно. Ролик обещает быть интересным, погнали. Первый сайт на сегодня. По полям, по полям, синий трактор едет к нам. Делаем деп. А, он будет без промика. А, чтобы было честно, делаем это все без промокода. Нажимаем плюсик. А, вот здесь вот выбираем виза. Ну, то есть вот я, пожалуйста, на ваших экранах выбрал виза. И, собственно, вот тут пишем 5 и нулик. 50-0-0. Пополнить. А, есть другой способ пополнения. Давай чекнем. Да, как раз второй. Это ГМ. ГМ для меня приятнее всего. Так, а Егор замажет карту. Мы сейчас будем заполнять данные карты. Сафонов, оплатить. Так, мужики, деньги, собственно, есть. Остается надеяться на нормальный дроп. Так, а сначала переходим на вот этот вот новый ивент. Сделаем таким образом. И здесь есть вот такая тема. 5К 5000 бонусов. Я надеюсь, что нормально выпадет из бесплатного кейса. Это мало, честно. 159 рублей, это вообще ни о чем. Так, ну что? Мы начинаем с тайного, потому что проверка сайтов всегда начинается с тайных собственно кейсов. Мужики, история творится на ваших глазах. Один тайный кейс стоит вот, 800. Ну погнали, 5 штук. У нас прям фуловая проверка. Как и везде, открываем тайные кейсы. Еще бы 500, 589, 700. Слабо. Не почувствовал! Не прочу! Вообще слабо, ГГ. Это... Но это очень слабо. То есть проверка объективно может закончиться вот-вот. Но две... Ди... Ну нет. Так, так у нас разговор не пойдет. Давай попробуем новые кейсы. Попугай как аду. Блин, ну я... Ну я хочу что-то нормальное выбить. Давай, пожалуйста. Это битва сайтов. Ну что это такое? Давай. Так, 600. 4. Ой, хорошо. Ой, нехорошо. Блин. Ну нет, ну типа ГГ прям, ну чё то не нравится мне. Что там на МК. Нова. И грифон. Так, я же про звук пару секунд. Так, по звуку все ровненько, просто я всегда переживаю. Короче, после того, как заходишь, по крайней мере, в кс не знаю насчет доты, звук бустится до 100. Графит пролетел, ночь. Ну, косарь, в принципе, блин, но ну, 2 400, то есть мы потратили, ладно, небольшой совсем окуп. Давай попробуем что-то дорогое. Вот реально просто сейчас будем надеяться. Мы, например, на том же КБшке шли по дорогим кейсам, как и на ВД. Ну, типа, это full проверка. Я люблю дорогие кейсы, я их открываю, как бы это... Может правильно, может неправильно было, но типа я так делаю всегда. И это интересно, блин. Слушай, у нас нет денег. У меня просто закончились деньги. Мне нечего платить, и все. Все. У меня есть вот такие, но это реально мой любимый кейс. Если отсюда не выпадет ничего хорошего. Один, два. Так, 5G кейс бесплатный есть. Хорошо, сколько он стоит? Будем надеяться, что он стоит дорого, потому что, ну, блин, ну тут скины, конечно, не очень. Ммм... Ммм... Такое себе. Сколько это стоит? 500 рублей. Пойдет. У нас 1600. Че делать-то? На самом деле это не смешно. Это вообще не смешно. Прям... Это плохо. Так, спиралька. Вопрос стоимости. Пусть будет нормально. 1800. Пойдет того куп кейса. Так, идем дальше. Ну, что-то я, я... сижу на, на очке, честно признаться, Великий демон не долетит. Это 90 или 100, сколько он стоит? 500, окей. У нас на балансе 1000 рублей. Я не знаю, может обычные кейсы подкрываем тогда. Давай откроем же. Прежде... Тут был бар-кейс, есть ваш любимый кейс. Ни разу не открывал, но давай попробуем. Денег хватит. Фастом. Ну, типа, уже да-да, нет, нет. 688. Это означает, что нифига. Есть как-то, помню, бар-кейс, он называется. Что-то типа такого. Сейчас найдем. Так, а что-то они его убрали? Подожди, ну он был же. Стой. Реально не Могу найти, он назывался как-то бар-кейс, по-моему Они его убрали, походу, блин Но ну это был реально крутой кейс, они его, видимо, убрали Он закончился М -м Ладно, ладно, давай консоль. Мой кейс, в принципе Денег хватает А, фастом открывается, я забыл, ну все, слушай, все плохо 430 рублей не обрадовал сегодня, но откровенно Но дискотехника Блин, ну я немного расстроен, что вот так Навыпадало Конечно. Вы вот говорите, да? это ютуберам крутят. Нифига. Нифига. 239. У нас остается 243 рубля. Причем в топе всех сайтов ГГ показал себя офигенно. Ну, ну серьезно. Они очень круто себя показали. И вот так... Ну, не знаю. Просто я, я честно расстроен, что так ГГ выдает. Он может лучше, но почему? Типа раз, два... Третий еще должен выпасть. Открытие идет. Так, ну нам что-то выпало. Я надеюсь, скин... Потому что, да, два скина, три скина, вернее, выпал. Попробуем апгрейдом, ну, 500 рублей Да ладно, давай с 500 попробуем еще что-нибудь сделать Насколько это реально вообще без понятия Ну, давай, огненные Вот эти кейсы, они окупают, блин 160 рублей Ооо, да, пробуем апгрейд и баликом Ну, типа, уже три сотки рублей он крутит, либо уже слив, либо что а, Смотри, у нас 387, давай сделаем 700 Ну, типа, получится, нет, получится, получится, нет, нет Надеюсь, зайдет Но прям Ну, прям как-то, ну, тут обидно было Давай Долети ну что, 10 рублей, что ли, забирать? Вот так себе показал ГГДроп, честно, мне не понравилось Ну, ну как-то, не знаю Давай откроем фарм АК, и типа У нас не хватает денег Обидно немного, ну окей, переходим на скинбокс Так, друзья, это отсюда, да, звук? Подожди, да, у них звук птичек, давай выключу их Кольно они добавили весенние звуки Тот же самый, в принципе, та же самая история ГМ, погнали Без промиков, без промиков все будет честнее Егор, можем данные Сафонов? Оплатить. Так, ну собственно пополнение успешное Сейчас будут писать, что я спалил карту Но это у них заглушка такая стоит, если что Ну что, открываем кейсы, запись идет, 5000 есть Так, бесплатные кейсы до 5К первое фастом первое с вашего Да, ну как бы вы же мне не ответите Я люблю говорить с вашего позволения, но я понимаю, что вы мне не ответите Черный, это очень, кстати, красивый скин я в кс открывал, он выпал, реально офигенно красивый скин Так, есть стрелочка, как я уже говорил, она не работает Во, это что-то еще авторизация слетела, я такой, типа чего? Ладно, все good. нож блин. Ну вот, по поводу скинбокса Он не очень показал себя в проверке всех сайтов, да, когда был топ всех сайтов Counter-Strike в одном ролике я снимал Надеюсь, сегодня реабилитируется, хоть что-то, пожалуйста Это была бы оно очень байтово пролетело около ножа Слушай, нас бесплаток неплохо. Кстати, у нас сейчас четвертый, я так понимаю, что это самый дорогой, не помню, там то ли пятый можно будет открыть, то ли четвертый это максималка. Ой-ой-ой, ой, стой, стой, стой, стой. Хорошо. Слушай, хорошо, скинбокс. Такое ощущение, что реабилитировался в этом ролике. В топе не показал ничего. Здесь прям, но ну, реально офигенно. Плюс 1400 есть. Че, поехали по тайным? На, на, на ГГ проверяли тайное. Так, здесь, в принципе, делаем то же самое. Тайные зверь. Ну, обычная тайны, я так понимаю. Поехали. 5 штук обычным открытием. 900 стоит это ну давай, так, вижу код красный. Код красный, надеюсь, это будет дорого, он от косаря точно стоит. Все дешевле Да, да, хорошо, слушай Все, 900 Но, ну, ГГ результат откровенно уже показал хуже То есть до 8, да, в принципе, мы как-то вообще особо не плюсовались Ну, победитель есть Единственное, я надеюсь, что мы с этого победителя что-то годное выведем Пока, ну, слушай, оно окупает Мы открыли столько же тайных кейсов Пойдет А, мы, по-моему, не, мы на ГГ открывали больше Чтобы было честно, я не хочу этого делать Но, ладно, давай, давай делаем Делаем, делаем, так делаем полностью целиком Это честная проверка Я, если что, параллельно полюный на экран У меня там второй экран я смотрю, как ведет как себя ОБС Чтобы была запись, чтобы был звук Ну, чтобы вы понимали, 3К Еще один раз и идем на сборные кейсы Также пойдем на дорогие Если что, заглянем на дешевые Ну, все те же самые алгоритмы будем выполнять Что и на ГГ делали Опять же, чтобы было все честно, 2400 Сливает, но не э, сильно, 8800 у нас есть Лимитированные кейсы Нам нужно что-то за 2000 Вот, YouTube CSGO, это примерно стоимость кейса Которую мы открывали на ГГ Сразу 4 кейса дернем, то есть все в одинаково условиях там мы открыли много кейсов но их было по одной штуке здесь сразу четыре ой я сейчас глупо сделал ну типа я весь балик просто вз... А, А, 100 Ладно, пойдет. Я думал почему-то, что это хуже. Ну что, еще? Давай. По дорогим, кей... надо по-дешевым пройтись. Ну, по-дешевым, типа, за 60 рублей, мне неинтересно, баланс есть. Давай, главное, чтобы не слило. Хорошо, хорошо, ничего хорошего. Калаш может. Это. Ой-ой-ой, закалочка-то стоит денег. 1500 ты. Ой, хорошо. 7-100. Ну, ладно, небольшой минус. Фух, я постараюсь своего. Нет, нифига. Дубай, кейс, давай, 990 рублей. Ограниченная серия, попробуем. Я даже не смотрю, какой тут сбор. <laughs> да, но надеемся на что-то хорошее. Калаш. Ой-ой-ой-ой-ой! За... Но норм в то, Вот когда топ сайтов, да, э, мы делали Вообще было все на... А, так он в ноль нас увел Когда мы делали топ всех сайтов, было наоборот А что, кстати, по ивенту? У нас есть поинты? У нас 720 поинтов, давай попробуем Не знаю, самый дорогой кейс какой-то, что он даст? Прикинь, нож, ну тут ножей, наверное, нет Что здесь лежит? Ну да, ножей нет, хоть что-то, что это? 157, ладно Еще остались бонусы, 220 Хватит на два кейса Короче, когда... Еще раз миллион раз. Топ всех сайтов был, была ситуация вообще кардинально другая, потому как скин честно скажу, как есть, прямым текстом обосрался. Гагадроп выдал очень круто. Сейчас же все ровным счетом наоборот. Этот сайт выдает, тот обосрался. Ну, объективно. Обменник скины за токены. что это? А, это я могу обменять. Это у меня ширп типа лежит. Прикольно. Так, я не знаю, кстати, откуда у меня ширп. Ладно, поехали. Кейс за 1100. На гагадропе, если был баланс, то есть, в принципе, пока он был, я ходил по дорогим кейсам. То же самое делаем. Я, я это, по-моему, 150 миллион раз уже говорю, ну окей. Кстати, неплохо. МК, если на статрек, это будет офигенно. Пожалуйста. 1500, потратили. Все. Я думаю, надо выводить. Ну, типа, победитель на сегодня есть. Это Skybox. Ой, хорошо, кстати. Но он нас, видишь, начинает чуть-чуть, вот чуть-чуть, по чуть-чуть доминусовать. 5500. Окупов больше нет. Мы не сделали X2. X2 это самый дефолт, который прям, ну, принято считать хорошей отметкой. Но мы даже X2 не сделали. То есть, пока ничего хорошего. Ну, то есть, а на этом этот сет выиграл, по факту, но... Ну, прям годного результата не показали. В 8 это плюс 3000, да, получается. Ну, при таком депе это немного. Кстати, уже 9300, вот уже ближе к x2. Но, тем не менее, хочется какой-то нож вывести. А есть, кстати... Кстати, вот такие кейсики. Вайн, почему мы их не открываем? Баланс позволяет, в принципе, победитель есть. И основную цель этой рубрики мы сегодня выполнили. Поэтому сейчас я уже открываю то, что хочу я. И надеюсь, что... Ой-ой-ой-ой-ой. Юс может дорого, но это 700 или сколько он? 1202, а нормально 5000, ну что, мы минусанулись? Да, минусанулись Хочу покрутить эти серийные кейсы, то есть уже победитель на сегодня есть Я уже дальше открываю для себя, будем просто надеяться, что Электрический улет это окуп, это прям хорошо Он 2000 стоит, 3700, вообще шикарно 7000 есть, окупились, 7900 Но нам нужно x2, именно Айтем на x2, который мы сможем забрать Так, так, так, так, так, давай рискнем Но объективно, цель ролика выполнена Поэтому сейчас просто чилим, открываем в свое удовольствие Надеюсь, что что-то дорогое дропнется Ой, хорошо, ой, ой, ну, плохо А, нет, нормально, 9100 Так, ну нужно, нужно что-то дорогое Короче, просто фигачим Хочется вывести, ну типа Ну вот писали мне в комментах Типа, ты выводишь там не так, не то делаешь Ну я уже сейчас открываю в удовольствие Как бы солью, это мои проблемы То есть сайт сегодня выиграл объективно И все это видят, но дальше уже как, как получится Так а это дорого было? Это дорого или нет? Мне интересно 4 900 пойдет Слушай, ну с таким балансом открывать такие кейсы, это, это, это прям вверх тупизма Ну ладно, тайный зверь есть Что это такое? Не знаю, что это такое, но мы откроем Я вообще без понятия Он стоит дороже, чем обычная тайная И выдает так же, как... Ой-ой-ой-ой-ой! Сколько стоит авапа? Два калаша, три калаша авапа 10 тысяч Х2 есть, давай попробуем Ну, пробы пробуем Пробы, Реально пробы. Просто будем рассчитывать на то, что выпадет по итогу. Смотри, что мы сейчас можем сделать? 11. Давай инферно все-таки добьем. В позу сяду. Ну, типа, буду просто надеяться. Реально, что-то годное. Но с этого кейса максимум выпадало 7200. Не так круто. Ну, я буду надеяться на нож. В принеси за нос. Ммм, хорошо. Это не так плохо, как могло было быть. Возможно, слив. Ну, x2. но надо было. Ну, там несколько скинов. Я хочу один нож какой-нибудь забрать. Ой, красота. Все, это, это вывод Это 7200, это по-любому будет вывод ну, здесь, здесь уже точно У нас остается, все, 2500 Но, блин, ну типа, ну я ожидал чего-то большего, чем просто муравей 7500, ну а еще что-то хорошее Блин, калаш Все, он, он не будет, походу, больше, да, выдавать 2200 Это, если мы забрали бы калаш, это было бы десятка То есть смело Кая с натяжкой, но десятка, блин, все, кал. Будем пробовать, то есть э, кусок искусства у нас на вывод уже есть, просто сейчас остается надеяться, что еще что-то будет выпадать хорошее. Нормально. Сколько он стоит, я не помню. 1900. Смотри, 3500 есть. что делаем? что делаем? Лидер кейс, кстати. Максималка, смотри, тут было типа 1400. Это не есть хорошо. Давай я подумаю. Что бы открыть-то? А интересно продать темку открыться член нож. Ну М-ка кусок искусства, это крутая ка я ее хочу забрать. 2 400, хватит? Да хватит, поехали. Но тут самый дорогой за 4800 выпадал, то есть в принципе можем. Ой, какой же это шлак, просто, какой же это мусор. Ну ладно, деньги остаются. Но в любом случае на вывод уже есть скин. Там 7500 с его скин лежит. Ну ну, ну все, он, типа, ну начинает сливать. Да 500. Мне показалось, что это будет дешевле. Давай что-то крутое, пожалуйста. Это было бы хорошо, но налетает домой к 10-го, закалочка. Кстати, сливает, но не так жестко. Вообще не так жестко. Кусок искусства есть, смотри. 2400. Кусок искусства. Что с этого кейса дорогого подало? 2600. Ну нет. Mm, 2400 все-таки предлагаю Да, открывать, давай фастиком Попробуем, 2000, пойдет, окуп Ну и, в принципе, вот вам кей за 2400 Давай, еще такую же эмочку, 2 м 14 000. уверенная, уверенная победа будет Она, на самом деле, сейчас уверенная, потому что Есть ВВТ за 7500, ну Хотелось бы еще что-то Вот, да, все, прекрасно Л Либо кала калаш, да Ну, тоже хорошо, оно стоит 3000 И, в принципе, пойдет, то есть, Х2 x 2 уверена, Третья ссылочка, есть, обменять Слушай, а можно на что-то обменять? А на что? А на что, если обменять? М -м, я даже не знаю Да, наверное, это самый хороший вариант Опять же, слушай, кровь в воде есть Давай кровь в воде, я хочу кровь в воде Так, в наличии а, Мы это дело выводим Это дело мы выводим Все, Остается, ой, вы не видите, вы же не видите, боже, что я надеял с этой вебкой, вот, ну я вывел два скина, ждем пока будет закупка и, короче, забираем. По итогу это окуп ролика, но по прайсам стима я не думаю, что это будет прям гу, то есть это не прям вау, ну 10к, то есть как было на кбшке, ну приятно, что мы окупились хоть не так сильно, чему то скины в закуп предмет, ну ждем. Ждем вывода. Так, мужики, я я чуть много уже выше головы за за за зафигачил. Один пришел, надеюсь, придет SSG. Вот. Но сейчас приму и я вам, в принципе, же все это дело покажу. Так, мужики, мне пришли эти два скина. Я не смотрел цену. Вы знаете, что сайтов часто приходят скины, которые стоят дороже в стиме. Бум надеяться, кровь в воде немного поношенная. 3,100. На сайте она стоила. Давай сейчас чекнем или уже не сможем. Ну, по времени 3000. Эмочка шедевр после полевых. 6,700. Найс, nice. она, по-моему, а, на 7 стоила. Блин, на сайте 7000 стоила. Вот это это не очень приятно Но, тем не менее, у нас получилось Если смотреть по этим ценам 300 Плюс 6700, ну, округлим 10к То есть, x2 мы не уверены, но сделали в целом, не так плохо. Вы сейчас перед собой видите таблицу, победитель у нас на сегодня есть. Ребят, повторю, 2000 лайков это реально крутая рубрика. Тем более, если дальше депо будет выше, будет вообще в разы интереснее. Так что подписывайтесь, если вы тут впервые и ждите выход новых роликах. Хотя видео без спонсора, с них я никак не зарабатываю, просто, грубо говоря, оформлю аудиторию и ваши лайки. Всем спасибо, это был Человек. Вот такой получился ролик с выводом, к сожалению, всего лишь с одного сайта. Но, повторю, ситуация сегодня была равным счетом в одну калитку. Но в топе была ситуация другая. То есть, ну, типа. Неприятно, что Гэси так показал, ну, серьезно Кстати, зап запалите наклейки Не знаю, у меня вышел все-таки open уже или нет Ну, типа, вот, открывали кейсики дорогие Все, всем спасибо, мужики, увидимся в новых роликах Блин, смотри, какая красота здесь лежит Вообще, это же просто, это красота Всем спасибо, всем пока